Даринка привез коляску. Все велосипед, хочу сказать. Коляску Даринке привез. Да. да. Кто там будет сидеть? Дарина. Не Амина ведь, да? Дарина. Дарина, да, да. Летняя колясочка. Очень хорошая. О, классно. Вот и все. Даринке на будущий год есть коляска, да, Дарина? С рук взяла. Да. Чуть у а тебя усы выросли какие-то, девочка. <реклама> Иди в зеркало, посмотри. Даритку уже посадили в коляску. Сидит деловая. Что у тебя, лицо мы? Дарид, улыбается саминтезе. Улыбается, сидит. Нравится, да? Да. Вот, Не будем громоздкую теперь катать. Этой можно катать. А -а -а. Я Я Хорошо. Такая маленькая, ее не видно еще там. На будущий говорит, сказка будет. Не, не, не, не. На себя не тяни только. Пусть играет, сидит. Всем привет, друзья. Наступил у меня очередной день. Доброе утро. Короче, второй день у газовой плиты варю. Вчера я сделала а, ассорти три в одном. Добавила горький перец. Я так солила. Мне очень нравится. Очень вкусно. Короче, вот. Пять баночек нынче. Вот наша дариночка. Помидоры у меня стоят. А, там зеленый сорт. Морковь. Короче, потихоньку управляюсь. Вроде как-никак. Даринка вон у меня сидит. Сейчас я в данный момент варю варенье с шоколадом и с грецкими орешками. У меня все ушло. С грецкими орехами. Я уже второй раз варю. Да. Сейчас я буду убирать пенку. Вот эту красивую, какой красивый цвет. Вот это пенки и выключу. Варю по пять минут. Так что вот так вот, друзья. И до полного остывания. А тем временем собираюсь сегодня сделать салатики. Э, перец, болгарские помидоры. То есть лечо, который я очень люблю сама. Так. Сейчас поставлю другое варенье. Варить. И до закипания Постоит у меня минут пять после закипания и все. Так что варим, парим, каша варим. Андрей пошел по хозяйству. Дети по своим делам. То есть, кто в школе, кто в садике. То есть на рабочих местах своих. Как еще, как еще доступнее сказать. Ну вот, в принципе. Опять солнышко выглядывает. Я когда вот, что интересно, я когда начинаю говорить, да, или работать, у меня всегда солнце выходит. Всегда. И вот настроение поднимается, и вот такую погоду, то есть солнечную, которая в окошко бьется, лучик солнца, и охота делать что-то дальше, творить, творить, творить. Было бы желание при этом. И дала бы мне Даринка, при том, при этом, как говорится, Поварить лечу. Так, вчера я что варила? Вчера варила борщец. Уже все заканчивается. Сегодня собираюсь печенку с крошками. Свинину. А, буду поджарку делать. Что-то я чуток <coughs> приболела. Ну, то есть осенья простуда. И начала наяривать горький перец. И это со своего огорода и этот как его М -м -м. как его чеснок О, барон чеснока баронесса чесночная вот и на чеснок давим давим давим надо будет еще в садик унести ну прежде чем нести Мне надо э -э разделить все скорее всего На посадку, а остатки там на еду. Если что, остатки буду после Нового после нового года да, продаю. Ну, не знаю. Много не останется, скорее всего, потому что весь чеснок почти ушел у нас. Вот. Так, это убираем и ставим другую кастрюльку. Где у нас полотенце, Дарина? Где у нас полотенце? Вот, дети у меня доедают. Маленькие помидорки пришли вчера. платился еще... Баляется у нас полотенчик. А-а-а! у нас Перестань. Чего? Вот. сейчас сейчас мама заберет Всё. и вот это будем закипания закипание тоже так что у меня сегодня на обед на обед я сделала рожки слава богу промыла газ чистенький у меня а то невозможно на таком газу готовить не люблю а вот терпеть не могу короче так, рожки отварила со сливочным маслом. Замечательно, очень вкусно. Дети так любят. А, а, растопила с, этот синину, жир с мясом. Наложила в тарелку. Положила в тарелку, так как а, дети и Андрей вообще не любят эти шкварки. Посыпала солью, начистила лук. Лук дети любят. Потом чистый лук берут и едят и ну, вместе с рожками печеночку нажарила печенку вот у меня они любят так сейчас надо будет мне доварить мое варенье смотрите какая пенка красивая вот она у меня уже остыла теперь будем поваривать варенье буду добавлять где шоколад где где это как его грецкие орехи ну все ну что друзья вот я наварила варенье это у меня с орешками полтора баночки полуторные полтора литра то есть а эти литровые шоколадом получились шоколадом замечательное варенье мне так понравилось очень вкусно три баночки вышло короче три на три вот здесь 3 килограмма а здесь чуть поменьше 2 килограмма ну короче вот так вот сейчас собираюсь лечу делать но ну, не знаю если даринка не проснется ну в принципе буду подготавливать сейчас помидоры нарезать перец нарежу и все друзья и начинаем салат другую делать сейчас я сходила в магазин закупилась короче, и короче Варю сейчас гречневую кашу. Давно гречку не ели. Я очень люблю ее. Да и дети едят. Так. И. и подготавливаю сегодня салат сделать. Еще один на зиму. Очень, говорит, вкусный. Одна женщина сказала, очень вкусный. Я, говорю уже второй раз нынче сделала. Мне очень понравился. Он, этот салат выходит как свежий. Его 5 минут уговорить. Она написала от своей руки. Все. И я теперь теперь подготавливаю вот. к салату. Что я здесь... Короче, мне надо... Морковь я подготовила, помидоры. Здесь болгарский перец. Свой нарезала. он красный-красный подготовила баночки но это еще не все это не хватит вчера я приготовила лечу, вот крупные перчики нарезала очень вкусно я лечу очень сильно люблю очень мне нравится лечу вышло у меня 6 баночек 07 а ровных даже не осталось так ходила в магазин закупилась лекарствами у нас димка приболел больничный дали ему горло говорит так что он сейчас, думаю, будет, таблетки набрала у ну, самой что-то горло то проходит, то опять появляется ну, короче, сейчас полечим вместе и заодно закупилась в магазине так это Андрей купил девчонкам он ездил, а Даринке купил пюрешки, очень Дарина у нас полюбила это Аминки с Динаркой с садика придут это тоже, мальчишки съели уже свое вот эти прикольные взяла девчоночкам. Им же прикалывает всякое новенькое все У тазики, горшочки. Взяла вот курицу. Что-то вот захотела копченую курицу с этим с гречневой кашей. Затем балочковую колбасу. Она мне нравится. Я и дети любят. Здесь больше мяса. Кусковая как. несистая, короче. Взяла к чаю калачи свежие, конфетки, коробка. Я люблю с калачами есть все конфеты. Печенье вот такое. Ну, вот такие конфетки 200 грамм. И майонез, который мы любим. Так что вот так вот, друзья. Сейчас у меня осталось капусту, лук и огурцы нашинковать. И все, больше ничего. И мы ставим на 5 минут и закрываем, закатываем, короче, баночки. Но прежде чем... Это все с этим заняться. Мне надо будет сейчас сварить вначале кашу гречневую. Вот. Сейчас Димка пойдет в садик, забирать девчонок. Девчонок заберет и придет. Даринку уложили мы спать. Но ну, я покормила, вид уложил на коляске покачал ее. Вот так вот, друзья. Андрей ложит плитку. После я вам покажу, какой салат получится.